Это уникальная коллекция. В ней каждый светильник является ярким представителем определенного стиля и направления. В результате вы получаете не просто качественный и функциональный светильник ручной работы, но и стильные украшения для вашего пространства. Пример светильник Мюнхен – это яркий представитель баварского стиля. Его дизайн объединяет в себе эстетику немецкой архитектуры 19-го и 20-х столетий и модерн современной Европы. Мадрид. Темпераментный и интеллигентный одновременно. Сочетает в себе европейские основы, арабские нотки и латиноамериканские мотивы. Брюссель. Внешняя простота этого светильника отражает величие романского стиля эпохи рыцарей и замков. Именно такая стилистика сейчас актуальна для интерьера в стиле лофт. Копенгаген. Еще один стильный светильник с лаконичными и выверенными формами это творение датских дизайнеров, которые сочетают себе эстетику нового времени и скандинавский минимализм. Ну и наконец романтичная София – в сочетании классики балканского стиля и современных технологий.